Всем здорова, ребят! Ну что, на немке открылся найм. И я по-любому не удержусь, сколько он там будет у нас идти. Сейчас посмотрим. Одни сутки всего лишь, поэтому придется сегодня открывать эти плюхи. Заодно сейчас битву гиллий пробежимся. Потому что вечером атаки фортов. Не знаю, ли успею. Все. В общем, поехали. За два дня, ребят, за два дня я собрал 120 осколков. В принципе, довольно-таки неплохо. В итоге я сейчас, конечно, не все заберу. Частично. Завтра дособираю. Забираем вот такие вот плюшки. Мешочки. И забираем однозначно вот эти вот итемы. Так, в итоге у меня осталось... 20 на карту не хватит к сожалению это потом заберу в общем что мы имеем за два дня на немецком сервере думаю многие из вас видели еще я сумочку сегодня вытащил вообще изи в итоге что мы получили мы получили вот такие вот плюшки. 5 сумок зефира, 5 сумок лисицы. Это реально круто. Это за два дня. Это обмен, которого... Ну, здесь нету... Не было карт, но зато здесь дали своего рода часть, возможность дособирать осколки зефира, что не может не радовать. И вот внимательно посмотрите, чем мы сейчас будем ролить. И 10 попыток на рол определенных героев. Ну, я не знаю, что там выпадет. В общем... Поехали посмотрим, что у нас по осколкам по героям, 58 лисицы, 70, по-моему, Зефира, да, 58, 70. Окей. Давайте, давайте изначально лисицу пооткрываем. Вот я хочу по одной Сумки, это то я обычно нахрапом открываю. Два осколка. 20! Нифига себе! Вот так вот, ребята. Еще два. 24 осколка. 29. Бум! 31 осколок. Ну, вот это счастливое число у меня здесь. Я 31 осколок. Блин, дали бы мышки огника, я бы, наверное, сегодня уже огника здесь собрал своего первого. Но, к сожалению... Не дали. Ну, тоже, в принципе, я скажу, очень круто. 31 осколок с первых. Ну, это реально мега удача, как для меня. В итоге, что мы имеем? 90 осколков лисички есть. Окей, отлично. А, так поехали, будем разбавлять контент. Не все сразу. Так. у нас сегодня по битве по битве Гельдей? На первом месте, но нас догоняют. Поехали, будем будем пробовать. Будем, будем пробовать шатать топов, конечно. Без фрея я тут много ушатаю. Меня скорее ушатают. Так, ну что, затащим? Там землеройка. Или шанс слива максимальный будет? тащите давайте ну вообще красавчики герои без эволюции просто валят а, тупо героев с эволюциями нормально пойдет не хочу пока мэри не соберу сильно раздавать силу потому что реально сложно бегать так отлично первый сотка плюс готов так ну в принципе я думаю этого мы тоже должны шатануть сейчас землеройка включится отлично Супер. Изи. Так, черепа. Вообще просто изи битва Гилли. Так, окей, идем сейчас открывать с вами. Идем, сделаем пару наймов. Давайте 5 наймов сделаем. Двоих прошли, отлично. Это обалденная тема, потому что отсюда падает дофигища осколков. Блин, оккультист 20. Ну, такое себе. Роза 20, да ну... Да ну нафиг, 20 осколков. Итак, итак, ребятушки, этот момент... Этот момент... Блять, не дособирали, походу. 198. 198 осколков. Я офигею просто. Два осколка, ребят. Осталось всего лишь два осколка. Так, две тычки делаем. Блин, я уже думал, сейчас будет еще. Просто жесть. Посмотрите, сколько мы осколков офигенных топовых достаем отсюда. Кайф. Просто кайф. Так, что у меня по этому? 198, а по... Вальта, понятно, там Некроса надо, кстати, будет тоже дособирать. Но я его буду после этой собирать. 40. я дракон? Арктика 102. Арктику, кстати, тоже можем дособирать. 156 молтаники. Возможно, я соберу дракона сегодня. Окей, поехали дальше. А с вас, как обычно, влепили по лайку, по максимальному лайку. И кто играет на немке. Когда будут места, кидайте заявочки у нас гильдии. К счастью, или, к сожалению, фуловая. Поэтому будут свободные места, залетайте. Так. Да, если они сейчас их еще ушатают, второй эволюции нету. Супер, Пата. Это слишком жестко уже. Давай, Анубис. Изи просто. Изиная краса оккультистом какой-то остался. Но... Герои без эволюции. 160 лайвала шатают топовые. Более топовые героев Нормально. Землеройка, в общем, ребята, тащит. Так, отлично. Хороший сегодня день. Блин, ну это жесть. 198 осколков. Я в шоке. Так, тут у нас Фрейя, но я с фрей наверное, ничего не сделаю. Десятый прорыв еще. Куда? Куда, Куда против Фрейя? Это слишком жестко уже. Огник. Что-то пожестче топы будут. Ну, мне, в принципе, не принципиально самых максимальных там проходить. Самое основное у нас... Так, мне кажется, сейчас будет Слив. Землеройка улетел. Блин, ребята, шанс лива максимальный. Пофиг. Пофиг мы всех тащим. Даже без землеройки тащим. Красавчики просто. Так, отлично. Ну что, ребята, поехали дальше? И 450? Никаких 450. ребята. Изи, ребята. Мой первый э, бездонатный огнекрыл за 5 лет, ребят. Мой первый бездонатный огнекрыл за 5 лет. Игры у меня все остальные куплены. Это мой первый собранный. 40 осколков. 40 осколков. Я просто в шоке. Поехали дальше. 15 альфа... -мы... Я на, у себя на этом 600 тычек сделал практически. Или сколько там было. И нифига не вытащил. А здесь с 10 мы уже вытащили. Я в шоке просто. Роза. некрас И бум, еще Роза. Это все фигня. Самое теперь главное, что у меня, ребята, появился наконец-таки Огник. Ну, я думаю, мы сделаем отдельный видос с ним. С его распаковкой. В общем, можете меня поздравить в комментариях. А у меня появился наконец-таки. Наконец-таки огник на бездонатном аккаунте плюс 40 осколков это просто кайф Ну, блин я не знаю мы конечно вряд ли вытащим там сто осколков зефира но это реально было бы круто а, такс поехали дальше блин это просто бесед сегодня день конечно жесткий очень жесткий день через такого дня можно даже и катку слить одну Чего они творят? Чего они творят? О мой гад! Блин, землеройка ушатался. Так бы мы, наверное, сейчас еще и Фрейю там шатанули. Но сейчас попробуем, конечно, но я думаю, вряд ли. Так, Феникс сейчас включится. Может, нас сольют. Нифига нас не слили! Нифига себе, красавчики вообще! Посмотрите, чего они творят. Ай-яй-яй, Феникс с Ресом. Или это Феникс... Нифига себе, зажрались. Феникс с Тотами. Или не, это живой Фен. Это живой Фен. Мы Фрейю разобрали. Я в шоке. Посмотрите, что герои без эволюции делают. Просто писец. Зачем фрей? Реально, зачем фреи, если можно шатать без фрея? Изи просто. Просто, ребятушки, изи. Так, ну что, у нас остались сумочки. Делаем вот так. Чик! плюс 21 осколок я считаю это более чем круто 218 лаванники 22 альфа самца 100 практически лисицы это жестко ребят но здесь нету конечно донатный карт, 91 зефа в общем такие вот ребятушки сегодня плюхи на немецком сервере пишите комменты что вы это думаете об этом ставьте обязательно лайки и ждите видос с распаковкой. Всем удачи. Всем пока.